Привет, народ! Вещает Антон. Детские тачки это, конечно же, круто, но вы никогда не задумывались о том, что смотреть на них и любоваться не пик совершенства. Они а пик лишь потому, что машинки стоят без дела, хотя могли бы радовать обладателей и зрителей на трассе. Так вот, сегодня мы с вами это исправим. В этом ролике вас ждет невероятно крутой дрифт на детских тачках, где юная Доминики Тарета покажут вам такое, чего и в частях Форсажа не встретишь. Поэтому скорее проверяйте лайк под роликом, подписку на канал, а если еще и колокольчик поставите, то точно не пропустите новый интересный контент. А также не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. Готово? Тогда стартуем! Как вы относитесь к картингу, м? Лично мне он капец как заходит. И в особенности, когда на миниатюрном детском карте не по-детски дрифтит молодой пацан. Он так уверенно и круто смотрится, что можно прям фоткать его и через лет пять давать на аватарку в соцсеть. Ну, серьезно. Весь такой в перчаточках? Ну, просто красота. Хотя, эта красота затмевается тем, что он делает на этом самом карте. А хотя, что я вам рассказываю тут, лучше посмотрите за ним сами. Такая мощная машинка и так круто слушается парнишку. Как будто он игрушкой управляет, ну вот правда. А там, между прочим, тысячеваттный движок установлен, это вам не хухры-мухры. А это лично я не знаю, что за машинка. Сначала мне показалось, что это Мазда, но все же значок хоть и похож, но таковым не является. Я думал-думал, искал-искал, но так правильного варианта и не нашел. Поэтому если вдруг вы шарите, обязательно напишите в комментарии, будет интересно почитать. Что же по самой тачке? Она красного цвета, с черным капотом и тонированными стеклами. Внутри нее достаточно много места. Парнишка свободно поместился туда во всем необходимом обмундировании. Да еще и шлем нацепил. Во какой молодец, а. С детства к правильным вещам привыкает. У тачки светятся фары, она очень шустрая и капец какая юркая. Фишки обходит только так, на раз-два. Ну а это уже то самое, что мне не очень нравится. Хоть процесс состоит из двух вещей, от которых я без ума, то есть из дрифта и из ламбы, Мне вместе это все не заходит. Как уже внимательные зрители моего канала знают, я не особо люблю, когда на ламбах пытаются реально дрифтить. То есть не разок там другой, а вот именно затачивать ламбу под дрифт. Все же по мне это гоночный трак, которому место на более длинных и широких дорогах. Ну да ладно, главное, что пацан из ролика себя на этой ламбе уверенно чувствует и клево дрифтит. В один момент я даже забыл о своем недовольстве и насладился, правда? А это главный любитель американских водителей – Мустанг. Хоть за границей тачка не супер сильно ценится, у нас в России от нее тащится не одна тысяча людей. Не, ну серьезно, вы же только посмотрите на эти формы. Мустанг реально зверь. Очень уверенная морда, красивый кузов, ну просто топ. Да еще и цвет тут выбрали яркий. И правильно сделали. Зеленый всегда в моде. На решетку радиатора прикрепили настоящий значок Мустанга, навесили разных наклеек. И это, что самое интересное, не смотрится как дешевый фейк, и что-то кринжовое. Наоборот, выглядит круто и интригующе. А еще круче это все смотрится, когда четырехлетний пацан такие трюки на нем вытворяет. Вот что я понимаю прирожденный дрифтер. На следующем ролике мы с вами будем смотреть за дрифтом на тачке из будущего. Да, вы правильно догадались. Речь идет о Тесле. А управляет ей не пацан, как вы могли подумать про себя. Девочка офигеть как круто рулит своей красной игрушечной Теслой, она как будто родилась в ней, а хотя, судя по ее возрасту, вполне вероятно, что она реально одногодка с Теслой. Но это все не важно, важно лишь то, как круто девочка управляет машиной и чувствует каждый поворот. Думаю, эта трасса слишком для нее проста, пора уже искать что посложнее и покруче, она и с этим справится. Этот ролик показывает нам то, что даже если тебе меньше лет, чем количество колес твоего транспорта, ты все равно можешь им круто управлять и ни о чем не переживать. А доказал нам это трехлетний мальчуган, который уселся за новый квадроцикл и начал наваливать на нем дрифта прямо на дачной площадке. дыму-то от камней с песком было, прям как на каком-то дрифт-шоу. Он даже вон чуть собственную собаку пару раз не сбил, и при этом даже не затормозил. Думал, что раз уж она под колеса лезет, то это не его проблемы». А вы что думали, что дрифтить могут лишь спорткары и какие-нибудь там самодельные траки-картинги? Фх, наивные. Дрифтить может совершенно все, что только придет вам в голову. Нужно лишь иметь правильные руки для руля, правильные ноги для педалей, ну и знать, что делать тоже само собой. В этом нас убедили вот эти двое парнишек, которые круто покружились на своем новом грузовике. И честно признаться, я сомневаюсь, что игрушка создавалась под дрифт. Скорее всего, это они то ли ее так затюнили, то ли просто каким-то чудом исполнили эти трюки. Дрифт всегда возможен, в этом мы с вами сегодня убеждаемся, но особенно круто он на гоу-картинге, каком-то типа такого. Машинка работает на 24 ваттной батарейке, выдерживает до 70 килограмм и разгоняется до 20 километров в час. А теперь прикиньте, что может быть, посадив за руль маленького ребенка. Он же просто в космос на ней улетит. Благо на ролике нам такое не показали. Тут мальчик постарше тоже, конечно, творит что-то потрясающее, но все же, это заставляет задуматься. Пока один из братьев на этом видео занимается чем-то максимально интересным в своем телефоне, другой, считающий игры бесполезной тратой времени, оттачивает навыки дрифта вокруг братишки. Все равно он не двигается. Вот значит можно покружиться, подрифтовать вокруг. Как вокруг столба, что-то такое было у него в голове, раз он начал это делать. А что было бы, нечаянно спутая педали или не справся с управлением? Хотя может он профессионал своего дела и это невозможно? Напишите в комменты, как думаете, это было опасно и должно было прекратиться сразу же, как взрослые бы заметили, или все-таки это норма и допустимо, М? Следующее видео, судя по всему, является эксклюзивным контентом с Формулы 1 или какого-то элитного турнира. Там молодая гонщица выехала на трассу на своей любимой машинке под названием Барби розового цвета, само собой. И увидев камеру, начала круто дрифтить прямо на дороге. Благо посторонних машин не было, ей ничего не мешало. Но то, с какой уверенностью и с каким спокойствием она все это делала, заставляет поразиться. А здесь у нас происходит дрифт на еще одной детской машинке. И угадайте ребенок, какого пола вновь шалит за рулем. Да, девочка! Это что, поколение гонщиц растет? Или что мы с вами наблюдаем? В любом случае гоняла она на каком-то внедорожнике. Я думал, что результат будет посредственным из-за веса машинки и ее, как бы это сказать, неуклюжести что ли. Но оказалось все совсем наоборот. Девочка идеально выдерживала углы и входила в повороты. В результате игрушечная машинка смотрелась прямо как настоящая. Также уверенно и круто. Думаю, что даже если сделать съемку приближенной, увеличенной, то случайные люди примут дрифт за настоящий, на реальной машине. Настолько это было круто. На очереди у нас еще один «Мустанг». Уже второй за сегодня. И первая же вещь, которая сильно выделяет его на фоне прошлого, это легендарные полосы на кузове. Не знаю, как для вас, но для меня это самый первый и, наверное, главный признак «Мустанга». То ли так с фильмов повелось, то ли просто с каких-то иных ассоциаций. Но как факт, машинка будто бы даже с ним и дрифтит лучше. Не находится такого? Причем гоняет он сразу с подружкой. Правильно делает мальчишка. Вот что бывает, когда юный тракторист получил премию и направляется на отдых одновременно. Он впадает в хорошее, правильное состояние и начинает люто дрифтить прямо на дороге общего пользования. Мальчишка круто справляется с тяжелым относительно него транспортом и, слава богу, не переворачивается на нем. При этом очень уверенно и круто совершает дрифт. А его счастливое лицо – это вообще другая история. Но разве с этим может что-то сравниться в плане удовольствия для ребенка его возраста? Думаю, что вряд ли. Активный отдых рулит, поэтому ждем от него нового ролика с дрифтом уже на КАМАЗе. Ну а что, раз уже пошел по тяжеловесам, то продолжай в том же духе. Я так считаю. Еще один квадроцикл вам в ленту, дамы и господа. На сей раз мальчишка чуть меньше наряжен во всякого рода защиту, но самое главное – шлем на месте. Он выехал на дачный участок и пошел себе выплескивать энергию. Эмоции лично у меня, взрослого лба, даже через экран выплескивали через края. Но серьезно. Разве он не круто дает угла и делает круги? Да никто так не скажет вот именно. У него офигенно получается. В таком юном возрасте настолько крутые трюки исполнять на 50-кубовом квадроцикле. Это многого стоит, ребят. Очень многого.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 А это, ребят, моя, наверное, самая любимая тема. Это дрифт по снегу. Тут роляет и то, что зима – мое любимое время года, и дрифт мне нравится, и джипы заходят. Короче, не ролик, а супер-магическое стечение обстоятельств какое-то, или вроде того. На ролике мальчик супер-клево дрифтит по снегу, а делает он это, как я уже заспойлерил, на джипе. Да не простом, а офигенном полицейском внедорожнике. Почему он полицейский, вы думаю, и сами догадались. Это, кстати, именно тот случай, когда черный цвет играет на пользу. Машинка на фоне снега сразу становится ярким и заметным пятном, которое не хочется стирать. Она так гармонично гоняет и кружится, что я мог бы, наверное, смотреть за этим часами. Ну серьезно. Ух ты ж ⁇ -мо ⁇ у нее еще и фонари светятся. Ну просто бомба, я фиг его знает. Машинка очень быстрая, у нее офигеть какая грузоподъемность, так как даже папа мальчишки прокатился. Она широкая, красивая, надежная. В общем, хоть садись и отправляйся в путешествие. Я так это называю.